Об этом нужно помнить всегда, быть вместе, сплоченнее, чтобы данная угроза, которая сохраняется, к сожалению, в настоящее время, не повторилась больше никогда. На подвиге коллег наших мы обязаны и воспитываем подрастающее поколение достойной традиции воинов-победителей. Сегодня тот день, когда стоит задуматься каждому молодому парню, да и девушке, что жить на земле непросто. Надо чувствовать себя добрым человеком и делать добрые дела.